Привет YouTube! Приветствую вас на моем канале. Сегодня у нас небольшая работа. Я опробовал замечательную кожу Буйвола производства Италии. Это кожа Crazy с эффектом pull -up, с выраженным. Ну что тут сказать? Кожа прекрасно пропитана. Средство, которым ее пропитывали, до сих пор еще остается в ее текстуре но фен помогает все это дело убрать и она приобретает свою красоту значит помимо того как я уже сказал эффект пулап она замечательно склонна к царапинам которые потом прекрасно убираются с нее но зачем их убирать если они придают ей шарм Этой кожи и изделием из этой кожи сегодня небольшое изделие это записная книжка я поклонник записных книжек обожаю с детства их всевозможные блокноты записные книжки ежедневники но с тех пор как я занимаюсь кожей я неоднократно делал ежедневники но вот записных книжек на моей памяти что-то я не припомню, по-моему, и не делал. Но вот давно хотелось сделать такую брутальную мужскую записную книжку. И наконец-то свою мечту я воплотил в жизнь. Кожа снутри имеет великолепное, тоже для как раз таких вещей, внешний вид. Значит, записную книжку я нашел, валялась у меня какая-то записная книжка. Неприметная, неиспользованная давно уже много лет. Обложка, в общем, мне не устраивала. Я ее распотрошил, обложку, обложку оторвал, значит, затонировал края. Так как тесьма у нее изначально была синего цвета, края э, записной книжки стали тоже такого же цвета в тень, в ее в тон. И сделал записную книжку такую брутальную, мужскую. Вот буду сюда что-нибудь писать. Что еще сказать? Единственное, вот нитки я взял тоже в тон, но были бы они чуть потолще, потому что все-таки кожа рифленая под ящура немножко скрывает эти нитки. И они как бы теряются на расстоянии. Их практически незаметно да, на данной коже. Хотя задумка и была в этом, чтобы синие ниточки, знали, да? вот. и синие торцевины в записной книжке, плюс тесьма, закладка. Все было стилизовано. Кожа прекрасная, повторюсь. Есть у меня задумки на эту кожу. У меня целая шкура ее. Вот. Хочу из нее сделать разные варианты работ. Надеюсь, они будут на канале YouTube. Если они не будут здесь, то они будут однозначно в инстаграм и в группе ВКонтакте. Так же, как и моя крайняя женская сумка, которая не была размещена, не было снято по ней видео на YouTube. Но она благополучно поместилась у меня в э, ВКонтакте и в инстаграм Проходите по ссылочке под видео, подписывайтесь и все мои работы, которые я делаю, увидите там, однозначно. Мало времени остается до новогодних праздников, друзья, поэтому хочу просто напомнить, если вы еще не запаслись подарками для своих родных, близких, то стоит об этом задуматься заранее. Если вы хотите сделать незаурядный подарок, эксклюзивный то есть такого которого больше не будет ни у кого пожалуйста обращайтесь заранее потому что если это будет сложная какая-то модель нужно время разработать не все так просто сделать выкройку подогнать не всегда с первого раза она получается переделать в общем на все нужно время и брать его нужно с запасом поэтому не откладывайте в долгий ящик если у вас есть такие задумки, пожалуйста, обращайтесь. Опять же, ссылочки под видео. Пишите мне личное сообщение в ВКонтакте или в Инстаграм. О сроках, о стоимости, обо всем договоримся. Ну, а все. До новых встреч. Пока, YouTube. Увидимся.